Привет, это адмирал, с меня зовут Лембиту. Когда вбиваете в поисковике паттерн 1, 2, 3, на вас обрушивается много разных картинок, дающих представление, как он должен выглядеть. Идеи всех картинок сводятся к одной. При формировании паттерна происходит разворот цены. Правда было бы здорово, увидел такую фигуру и входи в разворот. Наверное никто бы не работал, а все торговали бы на бирже. Если серьезно, то вопрос звучит так. В каких случаях можно использовать паттерн для входа, а в каких нет. Вначале проверим, можно ли использовать 1,2,3 в качестве классического предвестника разворота тренда. В данном случае на графике сформирован не только паттерн, но и пробой линии тренда. То есть по всем признакам классический разворот. Но как видим, цена спокойно движется дальше вниз по тренду и приводит к убытку всех, кто решил войти в покупку. То есть в данном случае не работает. Посмотрим еще пример. Здесь опять тренд, на котором цена формирует 1,2,3 с пробоем трендовой линии. если подходить к теханализу формально, то вот он, опять классический разворот. И опять мимо. Цена незначительно снизилась, а затем продолжила движение по тренду, отняв прибыль у тех, кто поверил в разворот тенденции. Возьмем еще пример. Можно подумать, что цена даст возможность дойти до цели – наклонной линии. А там уже как пойдет, так и пойдет, пойдет выше. Тем более тут так красиво виден уровень. А если его пробить? Ну, просто мечты. В итоге все впустую. Цена практически сразу ушла вниз и не дала даже минимальной возможности заработать. Если кто-то подумает, что я специально подобрал такие участки, а в других случаях все идет хорошо и цена разворачивается, попробуйте самостоятельно провести исследование и посмотрите, как часто на трендовых участках паттерн приводит к развороту. Будет здорово, если поделитесь своим опытом в комментариях. Из предыдущих примеров, можно решить, что паттерн не работает, но это не так. Для того, чтобы все заработало, нужно из уравнения убрать тренд. Или, по крайней мере, сильный тренд. Объясню свою мысль на схеме. Пусть у нас есть восходящая тенденция, которая уперлась в большую лимитную заявку. Обычно подобная ситуация говорит о накоплении сил перед дальнейшим ростом. Но что если мы видим паттерн после пробоя и возврат в диапазон? Все верно. Для нас это будет сигнал слабости, слабости покупателей. И мы будем после этого, скорее всего, ждать движения вниз. Почему так? Смотрите. Выше уровня стоят лимитные продавцы. Причем чем ближе к уровню, тем их меньше, так как пробой уровня – сигнал к покупке. Но в том же месте стоят стоп-лимитные заявки на покупку. Как думаете, что нам подскажет, каких заявок в этом месте стоит больше? Стоп-лимитов на покупку или лимитов на продажу? Кто скажет, что о перевесе в одну или другую сторону нам скажет движение цены, прав. Поэтому, если увидим, что цена после пробоя формирует 1,2,3 и уйдет ниже в диапазон, можем с уверенностью сказать, что победа за продавцами, значит их было больше. Если в том месте, где обычно должно быть больше покупателей, находится значительная плотность продавцов, значит не все в порядке с восходящим трендом, а об этом подсказывал паттерн 1,2,3. Посмотрим, как это выглядит на графике. Цена снижается, а потом начинает формировать остановку тенденции. После пробоя уровня поддержки и формирования паттерна движение вниз закончилось. То есть мы еще возвращались к уровню, но потом ушли вверх, изменив текущую тенденцию. К этому примеру мы еще вернемся, а сейчас поговорим, как открывать сделку. В подобном случае открывать сделку будем с топ-лимитной заявкой на возврате цены в диапазон. Но вход возможен только в том случае, если до границы диапазона можно получить два риска. Если двух рисков нет, значит сделку открывать нельзя, так как ситуация неопределенная, слабость тренда. Поэтому цена может легко вернуться и выбить стоп. А значит к моменту возврата необходимо сделать как минимум два риска. В данной ситуации входить нельзя. Вернемся к графику. Оценим потенциал входа в сделку. Как только цена вошла в диапазон и сформировала максимум, прикинем риск по сделке. Теперь отложим два риска для того, чтобы посмотреть минимальный потенциал прибыли. Отметим уровни, на которых цена может остановиться и пойти против нас. Как видите, картинка не выглядит перспективной, потому что только в самом лучшем случае мы получим два риска. Входить в подобных местах не будем, потому что трейдер, открывающий сделку в расчете, что цена пойдет по лучшему сценарию, по итогу всегда будет терять. Прибыльный трейдер предполагает, что цена может на ближайшем уровне развернуться и пойти против него. А раз так, то и прибыль должна быть такой, чтобы как минимум не потерять. Цена снижается, пробивает уровень и идет выше. Сценарий в движении может быть два. Либо продолжение снижения, либо от уровня будет разворот. Рассмотрим вариант разворота. В этом случае цена, сформировав паттерн, пойдет выше. Оценим риск и потенциальную прибыль. Входить будем в лонг, выставив стоп-лимитную заявку за максимум волны 1. Стоп поставим за минимум. Отложим два риска и отметим ближайшие уровни, на которых цена может пойти против нас. Итог. Сделка удовлетворяет правилам риск-менеджмента. Посмотрим, что произошло в дальнейшем. Как видите, даже в таком, не самом удачном месте для входа мы смогли заработать. Неудачное место, потому что цена глобально росла, а потом начала снижение, пробив минимум, затем вернулась в диапазон. Место очень непростое, но благодаря оценке риска мы смогли бы как минимум не потерять. Не факт, что получилось бы взять остальные цели, все же был импульс и вынос стопа, но то, что смогли сделать без убыток, точно. Специально показал сложный пример, так, чтобы можно было на нем разобрать тонкости сделки и предупредить вас. Паттерн 1, 2, 3 требует определенной сноровки для использования. Чтобы справляться с похожими схемами, нарисуйте для себя подсказки, так, чтобы они были понятны вам и помогали в тех ситуациях, что вы торгуете. Специально не показываю свои схемы подробно, чтобы не давить на вас, но в то же время показываю, как это может выглядеть. Чтобы идея была понятна, вам нужно самим все продумать и сделать личные карточки схем точек входа. Не страшно, что они нарисованы от руки, главное, что вы их понимаете. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, какими точками входа пользуетесь вы,